Я попробую вот сама связать, что нужно будет. Буду заходить на ее видео, скорее бы проснуться и начать вязать. Таким было мое начало вязания. Не хочу загадывать, просто знаю, что очень хотелось бы мне это для себя сделать. Я не знаю как, но руки мои не опустились. Трудности будут встречаться, и это абсолютно нормально, потому что трудности нас закаляют, и они нас чему-то учат. Всем привет, меня зовут Лера Эльцкевич, у меня где-то там идет, ну вернее не у меня, у соседей идет ремонт, поэтому вы скорее всего будете слышать какие-то стуки, но дело в том, что это видео будет видео про вязание, которое я так давно уже очень сильно хочу снять, и вот в чем прикол. А, дело в том, что я уже сняла это видео, и сейчас, на самом деле, я сидела за его монтажом. Мне его как-то очень сложно монтировать, я понимаю, что там мои мысли сильно сбивчивые, потому что я пыталась воспроизводить события вспоминать и как-то их рассказывать быстро, удобно, комфортно, при этом часто делая паузы. В общем, я решила перезаписать это видео, подойдя к нему немножко с другой стороны, поэтому это видео про вязание, если вам интересно увидеть, что же будет дальше, оставайтесь со мной. Если вкратце, то в этом видео я расскажу, как я начала вязать, почему я начала вязать, отвечу на ваши вопросы, которые вы мне задавали, про вязание. Как раз таки так я и буду строить это видео. Отвечаю на эти вопросы, потому что так нам всем будет с вами удобнее. Спасибо за ваши вопросы, я надеюсь, вам понравится это видео. Обязательно подписывайтесь на канал, много людей смотрит видео на канале без подписки, что хочется, конечно, изменить, типа, почему бы и нет. Вот, и давайте уже начинать. Поехали! Начнем с первого вопроса, как раз таки от Насти. А, как появилась идея что-то связать самой, с чего все началось? Отличный вопрос, я считаю, для начала. Дело было в августе в конце, точно не припомню. Я увидела новость про парня, который вязал на чемпионате по плаванию женском, он сидел на трибуне и вязал что-то для своей собаки. Как выяснилось, он сам пловец, и вот во время чемпионата он вязал. Меня это очень сильно вдохновило, потому что я увидела, что он вяжет крутые свитера, и я почему-то вспомнила, что я же в детстве тоже вязала. Ну как вязала? Мне моя бабушка лелёг, она давала спицы, когда я у нее жила, и я могла там связать какие-то маленькие кусочки, просто так баловалась, не знаю, мне, наверное, просто нужно было чем-то занять себя. А также в школе на уроках труда, я помню, что нас учили вязать крючком, только у меня постоянно что-то не получалось, я не помню, что. Но я помню, что мне нравилось это делать, но какие-то вещи, как я хотела, у меня не получались, а как это сделать, нам не объясняли. Имея такую базу и увидев этот пост... Я прям загорелась, и я говорю, Паша, в этот же вечер мы с ним ехали куда-то. Я говорю, Паша, я так хочу вязать, так хочу вязать. А еще чуть раньше до этого мы с ним заехали в Леонардо, Диму там что-то нужно было посмотреть. Я вообще поп впервые попала в Леонардо на галерее. Вот это творческий магазин, где много всего находится. Там для лепки, для рисования, вообще куча всего. И там были нитки. Я такая, у, нитки, нитки, нитки. Посмотрела, нитки, офигела просто от выбротка. Думаю, вот это да! Там мы ехали 20 минут до депо. И я ему просто, блин, как хочу издать. Я, я же столько себе могу всего крутого сделать. Блин, а вдруг у меня не получится? То, и все, пятое, десятое. В конечном итоге я почему-то решила... Это слишком сложно, у меня не получится. И оставила эту мысль. Дурость, никогда так не делайте, потому что все у вас получится, нужно хотя бы попробовать. Что я впоследствии сделала, потому что мысль о вязании не покидала вообще в мою голову. Я поняла, что мне нужно начать с чего-то малого. Я нашла девочку, которая в ютубе подписана как чебуречная, и увидела у нее видео по вязанию Панамы. По я подумала, что это очень просто будет, что это круговое вязание, что это, ну, знаете, как в детстве вот салфетки вязали. Поэтому я посмотрела у нее, что она там про нитки, про крючок сказала. Нитки я вообще купила не такие, как надо. Я просто, я не, я не знаю, как я их и Взяла самые дешевые хлопковые нитки, взяла крючок и связала панаму, которая получилась очень классная. Там, конечно, косяков было миллиард. Я ее распускала миллиард раз. Так что те, кто начинает вязать, вообще не паритесь. Вам очень важно... Но вот как я сейчас понимаю, набирается опыта, и опыт как раз-таки набирается, к сожалению, такими сложными путями, как распускать, опять взять заново, потом опять распускать, потому что в моменте, лично для меня это было безумно тяжело, я очень сильно переживала, что у меня не получается что-то сделать с первого раза, и я не знаю как, но руки мои не опустились, и желание продолжать, оно было сильнее, чем вот эта вот такая разбитость временная, что у меня что-то не получилось» поэтому я связала панаму, и следующая моя цель была топ, у меня остались зеленые нитки, я решила, почему бы нет, съездила еще, докупила ниток и начала вязать топ, и, к сожалению, с топом у меня была такая же проблема, я там что-то либо в нитках было дело, я до сих пор не очень поняла, и я его перевязывала, наверное, раз... От трех до шести, точно не помню, лямки точно по миллиарду раз привязала. И когда закончила вот эти две свои первые работы, я на них смотрела и очень хотела от них избавиться в плане... Я понимала, что они имеют для меня ценность, но я понимала, что я не хочу, чтобы они лежали у меня, не хочу их видеть, потому что они меня будут расстраивать и напоминать о том, что мои первые работы не идеальны. Именно поэтому я их разыграла в Инстаграме. В общем, таким было мое начало вязания. Оно началось с крючка. И впоследствии, впоследствии... Следующая вещь, я очень хотела связать что-то крупное для себя, хотела связать свитер, у этой же Чевуречной я нашла как связать свитер, но это были, как я понимаю, одни из ее первых видосов, и там в некоторых видео она не так в первых, она не так подробно объясняет, что надо делать. И поэтому получилось так, что я начала вязать э, по ее видео. Опять не с теми нитками, не с той плотностью, как надо. Э, и когда связала перед и зад, поняла, что это супер маленький размер, ну, прям на ребенка у меня какой-то получилось. Я думаю, ёбарный баба, я так старалась, представляете, кофту вяжу впервые, переживаю, естественно, невероятно. И все к хренам распускаю, понимаю, что просто туда я не влежу. В итоге, за тот момент, пока я вот смотрела ее видео и вязала вот такие вещи, у меня набилась рука, очевидно, и я только подумала, а дай-ка я попробую вот сама связать, что нужно будет, буду заходить на ее видео и конкретно искать какой-то момент, который мне там, допустим, как рукава связать или как пришить. Так появилась вот эта вот моя первая кофта. Да, она не супер удачная, потому что в ней нет выемки для горла спереди и сзади. Из-за этого вырез смотрится, знаете, как лодочка. Я уже позже узнала про ростки и э, прочее, но вот такой вот свитер получился с такими кайфовыми рукавами. Они длинные, и они разноцветные, с белой полоской, с направлением другой нити. Когда я его сделала, я, конечно же, ну, на себя нагнала немножко. Но сейчас я горжусь, что я это сделала, потому что этот свитер дал мне старт и дал мне классную базу и уверенность в себе, что я смогу дальше делать лучше. Трудности будут встречаться и это абсолютно нормально потому что трудности нас закаляют и они нас чему-то учат вязание скорее расслабляет или же наоборот это много усилий. А, опять-таки это не супер много усилий то есть это там, не спортом заниматься если мы говорим про это усилие мозговое усилие надо еще я хочу сказать что э, очень важно уметь считать хорошо допустим у меня были с этим проблемы я заметила что у меня такое сильно рассеянное внимание и первое время мне приходилось пересчитывать петли ну миллиарды раз Считаем за это видео, сколько раз я скажу миллиарда Действительно очень много раз, потому что каждый раз у меня получались новые цифры, и вязание натренировало какую-то мою сконцентрированность и внимательность, чему я очень рада. А еще вот когда вы в школе говорите, что вам не нужна математика, вязание она нужна, потому что если ты прям хочешь делать изделия из своей головы, то тебе нужно уметь э, из маленького образца высчитать плотность вязания, там уже дальше рассчитывать разные регланы. Вот, допустим, я вам покажу, коль есть время. Я в Инстаграме часто показываю, но почему? Я просто застопорилась немножко. Э, этот свитер который я хочу связать, ну, такой небольшой. Я тут уже, конечно, немножечко ошиблась с размером, но я рассчитываю на то, что это акрил, он потянется, он действительно очень сильно стянется, особенно после стирки. И, допустим, вот я вяжу э, свитер регланом сверху, то есть я начинала его вязать сверху вниз. Это я отвечаю, э, расслабляет, да? Расслабляет. Вязание, я вам скажу по себе, оно супер затягивает. Потому что когда я только начала вязать, я просыпалась с мыслью, скорее бы взять крючок в руки. Я засыпала с мыслью, скорее бы проснуться и начать вязать. И когда ты вяжешь, твой мозг будто в медитации находится. Ну, пока ты там не считаешь петли, разумеется, а когда ты уже такую типа монотонную работу делаешь, когда ты знаешь, что там типа резинку один на один, нужно 12 сантиметров провязать. Вот, но мне очень нравится этот процесс, я кайфую от всего, особенно когда до меня доходит, как сделать какую-то вещь, которую я раньше не понимала, как сделать. Это просто невероятно круто. Затратно ли это в плане денег? Я вам скажу да. Но если вы собираетесь делать какое-то качественное изделие, прям там из супер классных материалов, допустим, второе... Второе мое большое изделие, плечевой, их называть, это был свитер для моего парня, который выглядит вот так вот. И для этого свитера мы покупали 15 мотков мериносовой шерсти, она шла на спице 3, тройка-четверка где-то так, тройка наверное, вот, и за 15 мотков... Мы отдали около 120... В общем, от 100 до 150 рублей. Но это большой свитер, большое изделие, которое вы сами делаете, как хотите. Это я говорю к тому, что сейчас, насколько я знаю, купить свитер в магазине, даже в той же самой Бершке, это... Рублей 70, да, от 50 до 100. Я знаю, что в Страдивариусе свитера стоит под 100 рублей, поэтому, в принципе, то на то и выходит. А если вяжешь из более дешевых каких-то ниток, более искусственных, то это, естественно, выходит дешевле. Но, опять-таки, если сюда закладывать труд и твое время, работа бесценна, я вам скажу. Поэтому как-то так. Надеюсь, я ответила на вопрос. Сама научилась вязать, в смысле, без посторонней помощи. Опять-таки, как я и говорила, мне бабушка в детстве что-то рассказывала про вязание, а также вот сейчас, когда я приезжала в Бугушевск и только начинала вязать, она мне там какие-то штучки рассказывала. И также мне очень помогли классные каналы. Из основных это вот это вот чебуречная и второй канал. Это Лана, стильное вязание, я обожаю эту Лану. По ее видео ты учишься. И из ее видео я тоже очень много всего для себя полезного беру. Очень классные каналы, если хотите. Начать вязать, вот супер советую этих девушек. Также хочу сказать, что э, в инфобоксе я оставлю э, видео, которое я добавляла себе в плейлист на разные случаи жизни, допустим, как вывязывать плечо со скосом и с горлом, одной нитью со спицами. И всякие такие штуки, которые, возможно, вам помогут, если вы захотите сделать что-то свое без одного какого-то целого видеоурока. Привет, что ты вяжешь помимо топиков? Помимо топиков, я вяжу что еще. Кстати, вот топик прекрасный. Посмотрите свитера, шапки а, вчера себе связала манишку но она плохо получилась, давайте я вам ее покажу я не знаю, может если ее постирать она нормально будет, я вязала манишку с регланным погоном вот так вот она выглядит, но у меня почему-то край заворачивается возможно потому что я много петель убавляла сразу. ну в общем это такая штука, которую можно вот так вот ну, быстро пододеть под что-нибудь чтобы, когда ты выходил на улицу, у тебя была шея защищена. Вот, такую штучку себе связала. Пофиг на этот низ. Здорово, что есть, потому что до этого у меня была такая бомжатская версия. Очень ценю свой труд. А еще я очень хочу связать, попробовать шорты и в будущем штаны. Но это очень нужно загнаться реально по ниткам. Чтобы не было такого, что ты вот, допустим, что ты вяжешь, потом стираешь, оно супер сильно растягивается. И ты такой, упс. Ой, я, кстати, ответила на следующий вопрос, поделюсь с вами, больше ни с кем, кроме Ани и Паши, не делилась. Я очень хочу к Новому году связать себе какой-нибудь комплектик, в котором я встречу Новый год. Я не знаю, насколько это реализуется, не хочу загадывать, просто знаю, что очень хотелось бы мне это для себя сделать. Что больше нравится, крючок или спица? Мне больше нравятся спицы. Нравятся спицы из-за этой косички, которую вы можете заметить. Она, блин. Ну вот обычная косичка, это лицевая гладь называется. И когда я начинала вязать крючком, я думала, можно ли ну вот такой лицевой гладью или там английской резинкой вязать крючком. Я очень много гуглила, и есть один способ, но изделие полотно, получается очень плотно. Поэтому я, собственно, и перешла на спицы. И тут будет такая сложная история. Перехода с крючка на спицы Потому что вот я поняла, что крючком Так у меня не получится и я решила атаковать спицы Решила попробовать связать небольшое полотно из тех ниток вот Которые у меня как раз вот эти вот оставались Хлопковые Начала вязать и это просто вообще был шок-контент Потому что я не помнила как петли набирать Никак вообще вот Все забыла, понимаете И руки я как будто бы впервые держала ложку Мне было безумно трудно вязать Обычное полотно спицами После крючка я такая думаю, господи, нет, я никогда не научусь. Опять, да, вот это вот деструктивное мышление. Давайте мы с вами договоримся, что мы так о себе не говорим, потому что мы с вами все сможем, а это действительно правда. И в итоге я забросила, через какое-то время опять я такая, да нет, я смогу! Это у меня волнами вера, не вера, веры не вера. И я взяла спицы, снова начала набирать эти петли, вывозить. И когда связала себе уже потом через какое-то время шапку, ты говоришь, все, Паша, я свяжу тебе свитер. Вот так вот я пришла к свитеру, и в спицах, сразу хочу сказать, вот, допустим, для меня было супер страшно, это потерять петли, потому что в, крю в крючке ты, ну, сложно потерять петлю, у тебя всегда одна рабочая петля, которой ты набираешь другие. В спицах же у тебя много открытых петель, которые ты между собой постоянно перебираешь с одного конца в другой. А, тем самым увеличивая свое полотно, и у тебя есть возможность, что ты там дернешь рукой, или положишь как-то не так спицы, и петли соскочат. Это вот мой страх был номер один, потому что я не умела поднимать петли. Сейчас я умею подбирать петли, поэтому это не страшно. Так что если вы только начинаете вязать, перед тем, как вязать какое-то большое изделие, я вам просто посоветую там пару раз, там маленький квадратик такой связать, и пару раз попробовать потерять петли и поднять их, чтобы вы потом, когда вязали большое полотно, не плакали, как я. <смех> Потому что мне приходилось распускать полностью. Много раз такое было. И последний вопрос. Для этого видео, я думаю, достаточно. Это можно, пожалуйста, схему, по которой вязала свитер Парни? Я хочу просто сказать сразу, что мы вязали свитер Паши по, по меркам свитера какого-то питерского дизайнера. Вот так вот выглядит свитер. И вот так вот выглядит схема, которую он как раз дал в общий доступ. И по этой схеме мы вязали на размер М, насколько я помню. Я просто опять-таки замеряла образец, высчитывала плотность и подгоняла вот под те размеры, которые есть. Единственное, немножко со спинкой и передом. Их можно было длиннее сделать, но после стирки меринос растянулся, поэтому все нормально стало. Просто рукава стали супер длинными. Поэтому, надеюсь, помогла, чем смогла. И также у меня спрашивали про вот этот вот капор который я вязала крючком. Его я вязала тоже без всяких схем. Я вам, может, быстренько объясню, кто поймет. Может, попробовать так связать. Но мне, если честно, не понравилась эта история. Вот я его выбросила. Вот что я сделала с вещами, которые мне не нравятся. Связала обычную резинку вот такую на шее. И от нее начала по кругу вывязывать до подбородка. Постоянно примеряю, и потом от подбородка я оставила расстояние и начала вязать просто туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, пока не дошла до верха. И первый вариант был макушка круглая, цветочком таким, потом я пробовала сделать вот такую вот макушку, как делают в вязаных капрах, и что еще... И все, и потом я ее выбросила, потому что мне не понравилось, как выглядит все. Но я вам подскажу идею, я видела. Надеюсь, вам это интересная информация. И я надеюсь, что я понятно объясняю. Я видела, как делают капоры спицами. И когда начинают вязать спицами, начинают вывязывать сначала вот этот вот прямоугольник небольшой. То есть отсюда до сюда. То есть вы вяжете вот такой вот прямоугольник. И от этого уже прямоугольника начинаете идти вот так вот по кругу вниз. Потом, когда дойдете до сюда, закрепляете и уже вывязываете резинку для горла. Вот, я думаю, так получится намного лучше. Правда, нужно будет сделать, наверное, прибавки вот здесь вот. Чтобы капор немножко вот так вот вышел. Ой. Я надеюсь, я. Все вам смогла передать. Надеюсь, что я была для вас полезной, информативной. Опять-таки, все полезности, которые я считаю полезными для начинающих, будущих и вообще продолжающих вязалок, оставлю в инфобоксе все ссылки, которые мне помогли, потому что я, блин, очень хочу сказать большое спасибо тем, кто снимает видео действительно на такие темы, которые, казалось бы, как понять, там, я не знаю, как, типа, делать прибавку с протяжки но это была моя боль. И когда я вот поняла вот с этим изделием, научилась. Вот я его, кстати, этот свитер начала вязать, чтобы выучить прибавки из протяжки. Вот, спасибо вам огромное за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, прошу вас обязательно дайте мне об этом знать в комментариях, потому что для меня это очень ценно, очень важно, очень трепетно. Вот, я вас всех очень сильно люблю и обнимаю до новых встреч, до новых видосов, как во бы время перестали сверлить, вот бы они перестали сверлить чуть раньше, Чтоб в начале видео это никого не бесило. Я вас люблю, пока!